Всем приветствую. Все понятно, все слышно? Mr. Brown, do you think that have a Thank you very much, everybody. It's a great honor to be with President Putin, uh, his representatives, my representatives. We have many things to discuss, including trade and including uh, some disarmament, some uh, uh, little protectionism, perhaps, in a very positive way, and we're going to discuss a lot of different things. Uh, we've had great meetings. We have a very, very good relationship. And we look forward to spending some very good time together. A lot of very positive things going to come out of the relationship. So, Vladimir, thank you very much. Всем большое спасибо. Я приветствую всех. Я приветствую как членов ТПА российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы. И все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными не могу не с президентом, нам есть еще поговорить well, Все темы обозначены. All the topics have been outlined. Мы давно не видели времен встречи в Хельсинке. Правда, наши сотрудники работали дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договорились в Although our teams have been together working and they gave us a great opportunity to follow up on that. Thank you very much for both teams for that. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you. Спасибо you very much, friends. Thank you, Oh,